Это Маша. Она владелец Инстаграм-магазина косметики. Маша хочет покупать рекламу блогеров, но не знает, как это делать быстро, удобно и не переплачивая. А это Алиса. Она Инстаграм-блогер и хочет монетизировать свой успех. Поэтому она сотрудничает с Телеграм-ботом PR-мастер 2BK. Маша тоже узнала о PR-мастер 2BK. Здесь можно заказать рекламу сразу у нескольких топовых блогеров. Причем не нужно часами ждать ответа, самой договариваться о сроках, цене и контролировать выполнение. С помощью бота Маша всего за несколько минут нашла блогеров, посмотрела статистику, прочитала отзывы и сравнила цены. Она выбрала Алису, забронировала свободную дату, после чего оплатила ее в пару кликов. Благодаря боту Маша получила мощный рекламный инструмент. Новых клиентов в свой бизнес при этом сэкономила кучу времени и нервов. Хотите также? Подписывайтесь на телеграм-бот pr мастер to BK прямо сейчас.